Про змеюшку добрую. Жила-была змеюшка, серая кожица. По дому все ползало, к вечеру съежится, Да плачет украдкой, чтоб кто не приметил. Один только ветер, тем слезкам свидетель. С утра и до вечера мачеха злобится, Кричит всю на змеюшку, кожа коробится, А две ее страшные тощие дочери — Считает прислугой у раз... чернорабочей. Стирает, готовит им бедная змеюшка, За каши тарелку, да корку от хлебушка, За место у печки в холодную зиму, Поставив дырявую с крышкой корзину. Однажды король их змеиного царства Созвал всех невест от низов до боярства, Чтоб выбрать для сына достойную пару, Уйти на покой, потому что стал старым. Измучила змеюшка наша, вспотела, Пока приодела в наряды третела, Пока угодила, как те захотели, Пока не измучили, не обшипели, уехали. Плачет несчастная змеюшка, И вдруг появляется крестная феюшка. «Не плачь, перестань горевать и крючиниться, А лучше на бал собирайся, любимица. Я сделаю так, что ты станешь избранницей, «Останется злобная мачеха с задницей!» Взмахнула волшебной своей выручалочкой И смеюшку сделала сказочной кралечкой С хрустальной короной, пятнистой кожей, Что все вокруг ахнули, даже вельможи. И принц такой ласковый, умный, внимательный Признался, как змеюшка очаровательна. «Живет теперь в замке». Прекрасная змеюшка. А старый король стал давно уже дедушкой. Семь внучек и три замечательных внука, И фея, любимую деда подругой. А мачехи Злюки и двум ее дочам За замком на память был домик сколочен. Смеется. Жила-была змеюшка добрая. Да случай помог. Оказалось, что кобрая